Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Ансупов Дмитрий. И сегодня я вам расскажу 5 способов, как вполне законно и легально не платить кредит. Удивлены? Ну слушайте тогда дальше. А перед этим подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить последние ролики и быть в курсе того, как можно защитить ваши права, что в нашем государстве крайне важно. Итак, начнем. Допустим, представьте ситуацию. Вы взяли кредит. По каким-то причинам вы не смогли исполнять свои обязательства. У каждого они могут быть свои, это не столь важно в нашем ролике. Вы перестаете оплачивать ежемесячные платежи, банк начинает вам звонить, писать какие-то смс, может передать через какое-то время долг коллекторам. Суть в том, что банк не бежит сразу в суд, то есть банк не подает исковое заявление. Им это невыгодно, намного выгоднее им подождать как можно больше времени, чтобы неустойка за просрочку была более существенной. А сумма за эту неустойку бывает очень даже немаленькая, порой сопоставима с размером кредита, а то и выше. Но через какое-то время, рано или поздно, банк либо коллекторы подают на вас в суд. И здесь мы плавно подошли к первому способу, как легально не платить за кредит. Срок исковой давности. По общему правилу срок исковой давности у нас составляет 3 года. И распространяется он в том числе и на ваши кредитные отношения с банком. И не нужно думать, что банк такой могущественный, что у него там целый отдел, штат юристов, и он никогда не пропускает срок исковой давности. Чушь. Бывает такое на практике, и это не редкость. Но здесь имеется одна особенность. Вы или ваш представитель должны участвовать в судебном заседании и заявить соответствующее ходатайство о пропуске исковой давности и о применении последствий пропуска этого срока. Если вы это не сделаете, или ваш представитель по доверенности, судья сама по своей инициативе не будет применять последствия срок пропуска срока исковой давности. Судья на самом деле даже может не знать, что срок исковой давности пропущен, и ей нужно... На это указать кстати как у нас сказал верховный суд срок исковой давности применяется к каждому платежу отдельно то есть может быть ситуация когда по части платежей срок исковой давности прошел а по другой части платежей не прошел тем не менее все равно имеет смысл его заявить и здесь мы переходим ко второму способу как не платить кредит как существенно снизить оплату если по части Платежей там. Вы срок исковой давности не пропущен, у нас есть замечательная статья 333 Гражданского кодекса, которая говорит, что суд по ходатайству стороны может снизить неустойку, причем снижение бывает очень существенное. У меня на практике были случаи, когда сумму заявленной неустойки в исковом заявлении снижали до 10% что является вполне неплохим способом сэкономить ваши деньги. Поэтому пользуйтесь, но также помните, обязательно вы должны участвовать. Участвовать в суде, и обязательно заявить соответствующее ходатайство. Кстати, здесь кроется одна опасность. Банки или коллекторы часто подают заявление на выдачу судебного приказа. Что же это такое? Судебный приказ – это такая форма, которую, где судья выносит решение без вызова сторон. Соответственно, Граждане очень часто узнают, что у них есть какая-то задолженность, что у них открыто исполнительное производство, когда приставы уже начинают какие-то конкретные шаги, начинают совершать исполнительные действия. Но здесь не стоит отчаиваться. Вы можете этот судебный приказ отменить, есть определенная процедура, при этом исполнительное производство будет прекращено. И дальше вам нужно будет ждать, пока банк выйдет в суд на общих основаниях, Судебное разбирательство, где как раз-таки надо смотреть по срокам исковой давности и заявлять статью 333 Гражданского кодекса. А бывает, кстати, и такое, что банк после того, как судебный приказ был отменен в суд и не выходит. По крайней мере, у меня такое было. Третий способ, дорогие друзья, это так называемый выкуп долга или кредитная амнистия. То есть это тот случай, когда банк по собственной инициативе, или вы можете выйти с такой инициативой, предлагает выкупить долг за определенный процент. То есть, допустим, вы должны миллион рублей, он предлагает полностью закрыть все вопросы за 10% от суммы долга. Логика банка здесь понятна. То есть банк на каком-то этапе, понимая, что с вас он уже ничего не получит, потому что работы официального у вас нет, имущества у вас нет, хочет с вас получить хоть что-то. И в целом делает такое выгодное предложение, исходя из того, что человек, который должен определенную сумму денег, ну явно найдет сумму в меньшем размере для того, чтобы закрыть все вопросы. Ситуация такая тоже встречается, она нередкая. Единственное, здесь у меня к вам будет одна большая просьба – то есть очень внимательно читайте те документы и соглашения, которые вы будете подписывать с банком и лучше всего обратитесь за помощью к юристу или адвокату. Пусть специалист со своей стороны проанализирует то, что вы будете подписывать, даст какие-то рекомендации, комментарии, и проведет вам полную консультацию». Бывали часто случаи, когда люди подписывали с банком определенные дополнительные соглашения, но при этом из-за каких-то оговорок, которые они не поняли в силу своей юридической неграмотности или из-за мелкого шрифта, который был там написан, банк все равно затем взыскивал какие-либо неустойки. Поэтому отнеситесь к этому моменту серьезно, он также имеет место быть и пользуйтесь им. Дальше. Когда долг просужен, имеется исполнительный лист, мы переходим к четвертому способу, как не платить по кредиту. Подойдет он не всем в связи с определенными неудобствами. Сейчас я про них расскажу. У нас в Федеральном законе об исполнительном производстве есть статья 46, в соответствии с которой судебный пристав может прекратить исполнительное производство за невозможностью взыскания, за невозможностью исполнения. Что же это такое? Допустим, вы не выезжаете за границу, не имеете официальной работы, не пользуетесь банковскими картами на свое имя, у вас отсутствует имущество. В этом случае особо других рычагов воздействия от Пристава на вас в законодательстве нет. Таким образом, через какое-то время пристав, понимая, что не может взыскать с вас денежные средства, прекращает исполнительное производство. Но и опять-таки, Подойдет вам этот способ или не подойдет, каждый решает сам для себя. И последний способ, пятый, это банкротство. И я не случайно, не случайно сделал его последним. На мой взгляд, банкротство это такая штука, в которой в кредитных спорах должна действительно применяться в самый последний момент. Как показывает моя практика, первых четырех случаев в большинстве споров достаточно для того, чтобы решить, вопрос с кредитами, либо существенно сократить сумму выплаты по кредиту. И банкротство – это уже крайняя мера, которая имеет свои плюсы и минусы. А минусы – это такие, что процедура достаточно дорогостоящая, долгая, ну а самое главное, что в течение трехлетнего срока могут быть оспорены все ваши сделки где вы кому-то дарили квартиру, машину, там, землю и так, далее, и так далее. Эти сделки могут быть оспорены, имущество будет возвращено в конкурсную массу и затем продано на торгах. Поэтому к банкротству подходите аккуратно, но тем не менее это также один из способов, как вполне законно не платить кредит. Итак, друзья, если вам понравилось мое видео, поделитесь с ним друзьями, подпишитесь на канал, а также... Пишите ваши вопросы в комментариях, на каждый комментарий я обязательно отвечу. До новых встреч!